Польша и Украина. Шок или две причины, по которым нужно срочно валить из Украины. Так называется этот видеоролик, друзья. И с вами канал Work and Life. И я его ведущий Антон Белюк. Сегодня я хочу обсудить весьма актуальную тему, тему, которую я не хотел долго поднимать, потому что она так или иначе затрагивает политику. Политические темы я не хочу затрагивать по многим причинам на своем канале, но все-таки не выдержал и решил высказать свое мнение насчет происходящего в Украине ну и собственно Сказать вам, почему, на мой взгляд, нужно как можно быстрее уезжать на заработки в Польшу, либо на постоянное место жительства. Если вы об этом задумывались, но не решались по каким-то причинам до этого времени, то сейчас, поверьте, нужно это делать как можно скорее. Друзья, если вы здесь сейчас меня смотрите, у вас там, не знаю, слабая психика, слабые нервы, вы воспринимаете все слишком близко к сердцу, вы уверены, что ваша картина мира является единственной правильной, правильной и верный, и других никаких вариантов и быть не может, то тогда лучше выключите это видео прямо сейчас, чтобы, как говорится, у вас мозг не взорвался, и вы, собственно, не сошли с ума, не подхватили инфаркт, не захлебнулись слюнами и так далее. Друзья, говорю не со зла, на самом деле лучше выключите, потому что в этом видео затронутся некоторые политические темы, но сразу хочу сказать различным хейтерам, что это только моя личная точка зрения. Я никому ее не навязываю, и она может быть ошибочной. Я, как любой нормальный живой человек, могу заблуждаться и ошибаться. Вы знаете, какие события произошли на Украине. Самое громкое событие, и оно заключается в том, что были выборы. Да? То есть Порошенко ушел, а 80% людей проголосовали за юмориста Зеленского. Ну и, собственно, теперь у многих людей, у большинства людей образовалась ошибочная картина мира, которая заключается в том, что сейчас вот нас ждет светлое будущее, грядут очень большие перемены к лучшему и наконец-таки Украина вылезет из той ямы, в которую она попала в последние годы из-за коррупции, из-за олигархов, которые пришли к власти. Наконец-то эм, они перестанут даить народ, пить из него последние соки и разворовывать эм, казну Украины, да, э, то есть в этом убеждено большинство людей, они в это свято верят и я не хочу лишать людей этой веры, потому что именно благодаря вере люди живут и не сходят с ума. В нашем суровом мире. Но, к сожалению, жестокая правда заключается в том, что смена, настоящая смена правящих элит никогда не происходила без каких-то кровопролитий, переворотов, народных волнений и так далее масштабных. И так показывает история. Если поменялся президент и все прошло спокойно, то это значит 99 процентов, что просто-напросто Поменялась марионетка, поменялась та самая кукла, которая находится у всех на виду, а кукловод остался тот же. Хочу напомнить, друзья, это только моя точка зрения, абсолютно субъективная. Я считаю, что она имеет право на существование. Почему? Потому что если люди будут думать, что впереди у нас будет все розово-шоколадно, будут в этом уверены и вообще не будут рассматривать альтернативную точку зрения, то тогда в итоге люди могут настолько сильно разочароваться, что просто-напросто многие могут сойти с ума, не выдержать, пойти на суицид и так далее. Поэтому если вдруг та картина мира, которую я представляю вам сегодня, будет верна, то во всяком случае те, кто увидит это видео, будут располагать информацией и как бы рассматривать и негативный вариант развития событий, предполагать, что теоретически он может быть, и в том случае, если действительно он реализуется, вам будет легче это перенести, я считаю. Поэтому я считаю, что эта точка зрения имеет право жить и существовать. Дело в том, что, друзья, сейчас у Зеленского очень высокий рейтинг. Зеленского любит народ, по сути, потому что это человек из народа, вернее, народ в этом уверен. Те, кто придумал идею Зеленским, это вообще идея гениальная, это человек гениален. Обратите внимание, что сейчас нужно было украинскому народу. Украинскому народу нужен был человек у президентства с народа, чтобы народ успокоился, чтобы не было переворота, потому что, если посмотреть на ситуацию в Украине, все шло к государственному перевороту в последнее время, на мой взгляд. Я сам с Беларуси, у меня жена с Украины, многие из моих друзей живут в Украине, ну и, собственно, в Польше я также знаю очень много украинцев, украинцев, да, общался очень много, я общаюсь сейчас, также и с поляками, у которых есть схожие точки зрения, и которые заключаются в том, что, собственно, здесь Зеленского очень долго готовили к этим выборам, еще с 2017 года, когда вышел сериал «Слуга народа». Да? Все слышали о нем наверняка, потому что и на телевидении был этот сериал, и на ютубе. То есть тогда уже началась, по сути, президентская кампания, которая была направлена не на смену власти, а просто на смену президента. Но не просто поменять президента, поменять его было необходимо для того, чтобы не допустить переворота, потому что правящим элитам переворот крайне невыгоден, народное волнение, нужно, чтобы хомячки верили в светлое будущее и э, вели себя спокойно и покладисто, как и ранее, чтобы иметь возможность далее э, их доить, скажем так, да. Ну и поэтому, собственно, нужно было дать людям возможность демократических выборов в Украине, чтобы они сами выбрали, на самом деле, кого они хотят, чтобы им внушить, что это будет их человек. Ну и у тех, кто это придумал, получилось это на 100%. Потому что сначала был сериал, людям этот сериал понравился, идея сама, что человек с народа, любой человек, по сути, может стать президентом. Особенно человек-юморист, медийная личность, которого все знают, одно имя которого сразу у людей ассоциируется с юмором, с позитивом и так далее. Ну и, собственно, сначала был сериал, потом... Этот человек баллотировался в президенты, и сериал стал воплощаться в жизнь. Мечта миллионов людей, которые смотрели этот сериал э, несколько лет, которые уже начали верить реально, что э, и многие начали мечтать о том, а вот если реально человек с народа, которого мы захотим выбрать, стал в итоге президентом, ну, наверное, это фантастика, такого не может быть в Украине. И вот вам чудо, это стало становиться реальностью. Вот он уже баллотировался в президенты, вот уже идет предвыборная кампания, вот и сами выборы. И о, новое чудо происходит. 80% набирая Зеленский, Порошенко 20%, хотя большинство было уверено, что все выборы в Украине подтасованы, что нет никакой демократии, что все куплено, что царит коррупция и так далее. И вот вам, пожалуйста, президентом становится слуга народа. В виде Зеленского, народный президент, честные демократические выборы, 100% честные, и я сейчас говорю без сарказма, все было сделано так, чтобы внушить людям, что это будет их человек, чтобы люди сами его выбрали, что еще более гениального можно было придумать, чтобы успокоить народ, когда он уже был на пике накала, когда он уже был на грани нового переворота. Ничего лучше придумать нельзя было. И теперь как минимум полгода народ будет снова хороший, покладистый, с надеждой смотреть в будущее. Миграция за границу наверняка уменьшится сейчас, потому что люди многие поверили свято, что сейчас пришли те самые перемены к лучшему. Но, друзья, если вы сейчас э, мне не верите, думаете, что я не сучушь, что я крайне неправ, поставьте лайк этому видео, пускай оно сохранится у вас понравившихся и его включите через год. И посмотрите, что э, рейтинг Зеленского стал, э, если не ниже, чем рейтинг Порошенко сейчас, то точно не выше а может быть и ниже, скорее всего даже. Вы увидите, что экономическая ситуация в Украине еще больше ухудшилась, возможно уже наступил дефолт, если вы смотрите это видео в 2020 году. И вы поймете, что был прав. Хотя теоретически я, конечно, могу ошибаться и как абсолютно любой живой нормальный человек. Опять же хочу сказать, это моя только субъективная точка зрения. Касается, почему нужно как можно быстрее ехать на заработки в Польшу, потому что Польша не резиновая. Она уже подходит к своему пику, то есть моменту, после которого польские границы, Закроется для трудовых мигрантов. Почему? Потому что уже несколько миллионов приехало в Польшу и дальше очень активно едут. И по мнению многих специалистов, 2019 год может стать последним годом, когда так легко легально приехать и трудоустроиться в Польшу. Скажете, вы откроется скоро Германия, но по многим слухам туда нужны будут только специалисты со знанием немецкого языка. А большинство людей не специалисты в чем-либо, и подавляющее большинство вообще не знают немецкий язык, поэтому интегрироваться в Германии смогут единицы из тысяч, скорее всего. Ну а Польша уже, скорее всего, может стать закрыта к тому времени. А в Украине, по всем прогнозам, во всяком случае, по моему мнению, это точно станет еще только хуже и хуже и хуже, потому что сейчас у власти остались те же олигархи, но появилась марионетка в виде Зеленского в качестве президента для того, чтобы чтобы успокоить народ, чтобы успокоить народ, чтобы можно было еще спокойно подоить этот самый народ и поразворовывать государственную казну в течение, там, не знаю, нескольких лет, но в течение полугода точно все будет спокойно, потому что рейтинг будет падать, постепенно, я говорю, через год примерно уже Зеленский станет опять ненавистен для большинства, так же как сейчас примерно Порошенко, а может и больше друзья еще раз повторяюсь, моя субъективная точка зрения, я считаю, что она имеет право жить, и если вы прислушиваетесь к ней, можете не прислушиваться к ней, в любом случае призываю вас не остаться равнодушным, а напишите свой комментарий насчет всего услышанного сегодня увиденного будет интересно посчитать, что вы думаете на этот счет, поделитесь ссылками на это видео, как можно с большим количеством друзей, я хочу сказать, что у меня семья живет в Украине, сейчас можно сказать, и много друзей, я люблю украинцев, очень позитивные люди, на мой взгляд, доброжелательные, очень классных много людей встретил среди украинцев, больше, чем среди белорусов, и желаю им только добра, и желаю искренне, чтобы все, что сегодня сказал, было неправдой, и чтобы я ошибался, но, к сожалению, это очень маловероятно. Подпишитесь на мой канал, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то проходите по ссылочкам в описании к этому видео, там вы найдете актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Я сейчас профессионально занимаюсь трудоустройством в Польше и могу помочь вам не только найти достойную работу в Польше, как для специалиста, так и для разнорабочего, но и переехать вам в Польшу, перевести семью, посоветовать что-то отдельное и так далее. Потому что сам здесь живу уже два года, работал как разнорабочим, так и сварщиком. Вот сейчас работаю рекрутером. Ну и, собственно, подписывайтесь на канал, потому что впереди нас ждет еще много чего крутого и интересного. Мои мобильные актуальные номера находятся э, в описании к этому видео, там Viber WhatsApp. Пишите мне по поводу работы в любое время, а я отвечу вам в будние дни в рабочее время. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. С вами был Антон Белюк и канал Work in Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.